Три дня назад стартовали продажи Upper House от «Эллингтон». Это их новый проект, одного из самых востребованных бутик-застройщиков Дубая. Они отличаются тем, что строят мало, с обалденным дизайном по цене обычного жилья, и за ними выстраиваются очередь. Первую башню распродали за 4 часа, 300 с лишним юнитов ушли за полдня. Но у вас есть шанс, потому что через три дня стартует вторая башня. Естественно, уже сейчас у застройщика лежит некоторое количество expression of interest, то есть выражение интереса заранее нужно перечислить. 20 тысяч дирхам, и вы можете претендовать на покупку юнита, например, студии, начинается от 800 тысяч дирхам. One bedroom от 1 миллиона 400, 000, и все это находится в районе GLT, Jumeira Lake Towers, одного из самых крутых районов Дубая. Друзья, сейчас подробнее расскажу вам, что это за проект, и вы оцените все его прелесть. С вами Даниил из города мечты, из города Дубая, и поехали! Итак, давайте начнем с того, что я поподробнее расскажу вам о районе. GUT расшифровывается как Jumeirah Lake Towers, башни на озере. Целых несколько озер искусственных здесь сделано. Находится все это вдоль Шейхзейд Road, через дорогу от Дубая-Марины. В общем, логика такая. Здесь Персидский залив, Джибер Бич. Дубай-Марина, а сразу за Дубай-Мариной находится этот Шейх Зайд Рот, Приходит через дорогу, через скрытые надземные переходы кондиционируемые, и вот с этой стороны, кстати, метро проходит со стороны GLT, ветка метро, вот, пожалуйста, станция, вот здесь вот дорога между двумя озерами проходит чуть вглубь, и вот в следующей линии домов находятся вот эти две башни, они одинаковые между собой, абсолютно идентичны, между ними дорога проходит вот сюда вглубь, дальше, а вот здесь начинается еще один крутейший район это у нас Джумейра islands маленькие островки малоэтажные застройки с находящимися на них виллами посмотрите вот какие виды будут открываться из окон апперхаус house от Эллингтон, вот они, островки, оазисы, между ними вода. Все это элитнейшие виллы, которые стоят десятки миллионов дирхам. Друзья, вот какое соседство вас ждет в этой локации. В начале этого года нас ждет целых несколько новых стартов в районах Дубай-Марина и районе GLT. В Дубай-Марине у нас стартовал новый проект от Лив Люкс. я только что снимал его обзор. А в GLT у нас ждет старт вот от Эллингтона, вот состоялся, и еще старт нас ждет от застройщика Даньюб. Но из всех этих проектов именно Эллингтон отличается тем, что имеет столь высокий уровень доверия, уровень качества и уровень Дизайна. Да, друзья, именно так. Естественно, у каждого застройщика свои плюсы, у каждого проекта. Ну, например, Лив Люкс прямо около пляжа. Даньюб, который я вам сниму следом, у него пятилетняя рассрочка очень щадящая. А вот у Эллингтона фишка в том, что это высочайший уровень доверия и высочайший уровень качества и детальности проработки всех интерьеров. Вот, посмотрите, можно даже сравнить. Я показывал не раз шоурум от Даньюба, насколько там кричащий дизайн, больше рассчитанный на азиатскую аудиторию на индийских покупателей, а здесь посмотрите, вот это вот выверенный стилистический дизайн, сдержанный европейский стиль, и у них несколько представленных шоурумов каждый на свой проект, но вот конкретно на Аперхаус нет шоурумов поэтому тот интерьер, который показываю я вам сейчас, он будет, ну, не в точности таким, но поверьте их проект, он имеет безупречный дизайн. И, в общем, я вам скину брошюру, пишите мне, я вам скину все материалы там будут детальные рендеры и эринг Строит в точности так как он рисует и какой интерьер они создают вообще у них много проектов есть в районе мбр несколько проектов есть на бизнес bm есть на пальм джумейра и вот новый проект стартовал на Джилти. естественно его разобрали еще быстрее чем раскупали предыдущий проект я имею ввиду первую башню друзья в общем как только выйдет это видео у вас будет я думаю там один-два дня на то чтобы те, кому интересно, проявили желание, написали мне на WhatsApp. Я скину подробности, те, которые у нас есть, сейчас материалы, и вы сможете быстро, через меня, безопасно забронировать, внеся Expression of Interest застройщику. Посмотрите на дизайн этих башен что они из себя представляют первое что мне бросается в глаза это широкий подиум который стоит рядом с билдингом то есть чаще всего делают парковку такую пузатую и над ней строят дом и каждый раз вы через эту парковку едете на лифтах и так далее здесь же смотрите то есть сразу же с первого этажа у нас сначала зона коммерции там будет кафе зона facilities то есть общее удобства, назовем так лобби и дальше уже начинаются жилые этажи прямо с самого низа и такая довольно узкая и рядом у них отдельный пристроенный паркинг вся крыша которого отдана под удобства Настолько большая площадь, что здесь размещается не только большой инфинити пол. Да? Заметили, что такой бассейн с кромкой, с красивой. Плюс дополнительные детские бассейны, целый сад рассажены зелени. И еще три спортивные площадки. Внутри будет и домашний кинотеатр, и а еще там целая куча перечисленных всех удобств. Наверху пентхаус. Эти помещения, естественно, стоят отдельных денег по отдельному прайсу. Но здесь на верхних этажах у них еще встроенное помещение общественного пользования например вот здесь встроен спортзал видите видовой с видом вот на те самые шикарные острова посреди озер на которых находятся виллы вот это все эти facilities вынесены наверх и кстати здесь тоже же смотрите это же не читай пентхаус это будут ваши помещения общего доступа подробные описание того что будет в этом проекте какие удобства какие блага пишите мне я вам скину либо посмотрите по ссылочке которая будет в описании в моем Телеграм-канале или в моем каталоге на WhatsApp, там будет вся более детальная информация. Что вообще я могу сказать, какое мое мнение и за что я мог бы покритиковать этот проект? Вы знаете, самое парадоксальное, что я не знаю, за что его покритиковать. Я все серьезно говорю, давайте вместе просуждаем. Локация топовая, застройщик реально именитый, сам по себе проект интересный. Цены, начинает 800 тысяч дирхам, простите, друзья, это же не GVC, это не те районы уже такой более низкой ценовой категории. Здесь по такой цене я удивлен. И вы знаете, даже старт этого проекта прошел как-то тихо, незаметно и, честно вам признаюсь, я даже не успел заснять вам обзор перед тем, когда начались продажи первой башни. То есть, какой-нибудь свой оушенхаус, а они а, с помпой Объявили старт и там в Рицкалтоне огромную презентацию с какими-то кушаньями они объявили И он чуть не особо продается, потому что там такой очень завышенный ценник спрос не искать, чтобы большой А здесь проект продает сам себя Даже никаких усилий им не пришлось предлагать, чтобы за 4 часа распродать целую башню Поэтому ну, суйте сами, если вы можете быстро принять решение и внести 20 тысяч дирхам бронь и далее 24% от стоимости нужно будет оперативно перечислить, тогда вы можете взять. Дальше план расстройки такой, что в течение строительства вы выплачиваете несколькими платежами еще 50% от стоимости и остаток 30%. По факту сдачи. сдачи первый квартал 2026 года. Давайте посмотрим еще раз на этот район сверху. Эти прекрасные виды озер и лазурного побережья Дубая. Ну что, друзья, как вам Эллингстон? Если заценили, то с вас лайк и комментарий под этим видео. Жду ваших обращений на WhatsApp. И с вами был Даниил из города Мечты, города Дубая. Всем пока!